На высоком 14 этаже э, я сейчас вам покажу, как выглядит эта квартира. Она готовая, упакованная полностью с ремонтом. Кухонная зона, э, подогреваемые полы, батарея отопления, витражное остекление, балкон. Даже до вокзала Адлера идти пешком буквально 15 минут, по Гастелло идете э, и сразу же начинается море. Друзья, я вас всех приветствую, всех рад видеть. Вы на нашем канале агентство Сочи ДВ. Меня зовут Иван Иван Колосов. Сейчас я вам покажу интересную квартиру Квартиру на высоком этаже в жилом комплексе ЖК Адлер На улице конец января, солнце светит яркое Я, знаете, в самом-самом трафике Большинство из вас хотят приобрести квартиру, чтобы была локация, ликвидность, коммерция, инфраструктура, равнина, школы, садики, магазины да здесь есть все. Вот можно перечислять все без остановки. Есть все. Давайте покажу. Друзья, я нахожусь на улице Гастелло. Впереди нас э, будет железнодорожный вокзал Адлера. Море Адлер. Сочи у нас в той стороне. Вот у нас такой большой жилой комплекс. Находится перекресток сразу же у нас на первом этаже. Оживленный трафик. Магазины есть все. Захотели подстричься, пошли стричься. Захотели купить плитку керамогранит, пошли в керамов. Захотели окна, магазин, э, хостовары, магниты, пивтор, пивка попить, я не знаю. Здесь есть максимально все: школы, вот школьники идут, школы, садики, магазины, остановки. Ну что вам еще нужно? Здесь есть абсолютно все. Закрытая охраняемая территория. Сейчас я вам покажу, да, вот этот комплекс. Э, ну, это, наверное, знаете, лучший комплекс. Давайте вот так стану напротив. По солнцу, чтобы меня было видно Это вот тот комплекс, который можно рассмотреть для жизни Хотите сдавать, он будет всегда ликвидным И сразу же у вас его заберут на сдачу Если вы хотите приобрести просто, чтобы у вас была квартира на побережье Черного моря Готовая, упакованная приезжать отдыхать Тоже это только сюда Очень интересный вариант Мне этот вариант безумно нравится Давайте рассмотрим, посмотрим Покажу вам все, придомовую территорию, все, что здесь есть Итак, давайте мы с вами рассмотрим придомовую территорию нашего гиганта. Гигантского жилого комплекса. Это Гастелло 27 b Что у нас здесь есть? Огромнейшая парковочная территория. Всегда есть где поставить машиноместо. У нас пошел комплекс 1, корпус 2. То есть это огромная-огромная территория. Всегда есть где что поставить. Это наша улица Гастелло. Что еще, друзья, могу показать? Вот в этом корпусе, вот он, есть у нас квартира. На высоком 14 этаже. Я сейчас вам покажу, как выглядит эта квартира. Она готовая, упакованная полностью с ремонтом. Территория закрытая, охраняемая. Все под видеонаблюдением. Что у нас здесь? Консьерж. Закрытый, открытый там шлагбаум. Парковочные места Детские площадки Самое главное, друзья Самое-самое Главное, что здесь есть Максимальное количество Да вы же догадались, мои хорошие Чего? Именно Инфраструктуры Здесь есть коммерции На вкус и цвет Начиная от магазинов Столовых Ярмарок что здесь еще? Рынков, строительных магазинов, баз. Да можно перечислять без остановки. Вот все, что вы хотите видеть, коммерции, здесь все в шаговой доступности. На улице солнышко у нас, солнышко, солнышко. Автомобили, паркинги, через дорогу магазины пошли. Ну, здесь есть абсолютно все. Кто-то что-то завозит, вывозит. Вот так вот выглядит наш Жилой комплекс. Поняли, да? Это жилой комплекс называется Адлер. Поэтому давайте рассмотрим эту квартиру. Не будем долго таить, потому что вокруг этой придомовой территории можно ходить долго без остановки. Итак, друзья, давайте мы сейчас рассмотрим с вами квартиру. Смотрите, есть студия на 14 этаже, как я вам и говорил, упакованная, мебелированная. Сразу берись, давай. Самое главное в это жилом комплексе со статусом квартира. Вот такая у нас небольшая студия. Давайте начнем с ванной комнаты. И я вам покажу сейчас ремонт качественный, дорогой. Дверь красивый встраиваемая вся вот эти гарнитура, фурнитура, стиральная машинка, санузел, раковина, плиточка. да. Самое главное, смотрите, какая красивая, как это называется, ванная, да, где можно искупаться, покупаться. Ну, в общем... Вот такая. Здесь можно повесить какие-то свои полотенчики. Вытяжка, все дела, все работает. Наречники красивые, дверь шикарная, белая, все в едином стиле. Высокий, большой платяной шкаф. Да, шкаф купе раздвигается, белая дверь, красивая, нарядная, прозрачная. Что здесь у нас есть? Домофон. Здесь у нас электро... Рубильнички вот эти там, счетчики, не счетчики, автоматы стоят. Самое главное, давайте поехали посмотрим саму квартиру. Что у нас? Кухонная зона, остается максимально полностью все. Вытяжка, варочная панель, это я так понимаю, кофемашина что ли? Вот эта штука у вас тоже остается, микроволновка. Большой плазменный телевизор, заберут только ноутбук. Ух ты, вот этого я давно уже не видел. Магнитофон, магнитофон. 3050 лет. Часы. Часы тоже остаются. Ладно, давайте. Сплит-система. Два дивана. Диван раскладывается раз, диван раскладывается два. И у вас будет, знаете, такой огромный аэродром. Кухонная зона. Подогреваемые полы. Батарея, отопления. Витражное остекление. Балкон. И давайте я вам покажу. Вот так у нас висит бра. Да? Картина какая-никакая красивая есть. Что у нас здесь? А, люстрочки подсветочки ну прям студия такая шикарная идеальная красивая мне очень нравится заходишь сюда здесь прям очень очень уютно давайте посмотрим а, выход у нас на балкон что у нас здесь есть так балкон балкон балкон балкон что у нас напротив ЖК голубые дали и вот у нас Боковой вид на море Не знаю, камера передает, не передает Даже до вокзала Адлера Идти пешком буквально 15 минут По Гастелло идете И сразу же начинается море До моря вам дойти Все в шаговой доступности Итак, друзья, что у нас здесь есть Здесь точно так же есть подсветка Знаете, с датчиком Вы только вышли и на балконе есть своя подсветка Красивый 14 этаж Шикарнейший Ну, мне очень нравится а что у нас здесь? Кавказских хребет, горы, озеленение, зелень, мелень, все дела, все есть. Друзья, что я вам советую? Давайте так... Квартира готовая, квартира упакованная. Ничего абсолютно делать не нужно. Просто заезжаете, живете, хотите, сдаете. Это вот готовая концепция, готовая маленькая малышка, которая сделана со вкусом, сделана, знаете, с душой. И самое главное, качественно, надежно. Нигде ничего не отваливается, не скрипит, не ходит ходуном. Хотите сразу же, вот кухонная зона. Берете, приобретаете и сразу же начинаете готовить. Многие из вас сразу же задают вопрос, сколько же будет цена этой квартиры за 25 квадратных метров на 14-м плюс еще балкон. Балкон во всю площадь не входит. Друзья, хочу сказать, что цена этой квартиры стоит 10 миллионов рублей. Ну, как есть, ЖК, этаж, локация, равнина, готовая, упакованная, заезжай и бери. Хотите в ипотеку, хотите за наличный расчет, это вот вам прям готовое решение, если вы хотите переехать. Вот в этот район, в эту локацию, вообще на побережье Черного моря. Вот вам, пожалуйста, готовая упакованная квартира. Поэтому, друзья, если вам понравилась эта квартира, если вам понравился весь этот обзор, ставьте вот такие лайки, я вам буду благодарен. Если вы хотите получить больше информации за эту квартиру, пишите, звоните нам, нам, и мы дадим вам всю максимальную информацию. Итак, друзья, давайте небольшая финалочка. Посмотрели квартиру, посмотрели локацию, если вам понравился весь этот обзор, весь этот выпуск и понравилась вся эта квартира, ставьте вот такие лайки, подписывайтесь на нас и будьте в курсе всех событий. А самое главное, а самое главное давайте побольше комментариев, комментируйте, я хочу получить от вас обратную связь. Понравилась квартира, не понравилась район, локация, плюсы минусы, как вы видите со своей стороны. Я стараюсь вам показать все по вашему запросу, лишь бы вы сюда приезжали, отдыхали, наслаждались жизнью и понимали, что вы не проживаете где-то в своих городах, а живете и наслаждаетесь на побережье Черного моря, именно в городе Сочи. Меня зовут Иван, ваше любимое агентство Сочи ДВ. До новых встреч!